Белыми шита история и в ее глазах это гармония звункими нотами и открылось я в сердце ее любовь смелая смелая нежность в ее глазах это гармония чувствую мыслями я приду и мне не верится Катает снова воздух от теплоты Я задыхаюсь в этих чувствах суеты Нитями белыми шита история В сердце ее любовь смелая-смелая Нежность в ее глазах это гармония Чувствую музыку словно безвольная Жизнь это карусель Путица вертится, мыслями я вреду, и мне не верится.